Всем привет! Меня зовут Наталья, я эксперт проекта Брось вызов 5. Сегодня мы выполним с вами комплекс упражнений, которые подходят для утренней тренировки. Начнем с вами с суставной разминки. Ноги ставим на ширине таза, от макушки до копчика тянемся вверх, плечи опущены, лопатки слегка собраны. Сгибаем, разгибаем ноги в коленях, колени направляйте вперед. Представляете, что вы скользите вдоль стены. Хорошо. Затем мы делаем подъем на носки. Выдох, вдох. Оставьте пятки внизу. Приседаем, отводя таз назад, руки поднимаем вверх, взгляд на большие пальцы ног. Вдох, руками закрываем уши. Выдох, вырастаем. Еще. Добавьте подъем на полупальцы, на вдохе садимся, на выдохе вырастаем на полупальцы. Мы делаем последний раз. Руки параллельно полу, вяз тела на левой ноге, правой ногой рисуем круги к себе. Восемь. Смена. Молодцы. Ноги ставим широко, носки в стороны, руки на бедра. Мы делаем наклоны. Вдох, выдох. Последний раз. Руки поднимаем вверх, ладони на затылок, на вдохе приседаем, на выдохе вырастаем. Тазом тянемся назад. Взгляд перед собой. Хорошо. Попробуйте поставить ноги пошире и развести носки в стороны. Делаем приседание плие. Копчик подкручен, как будто бы скользим вдоль стены. Руки держите перед собой. Вес тела на пятки и на внешние края стопы расталкиваем колени в стороны еще два раза остались внизу пальцы возле висков делаем наклон к правому бедру к левому Последние два остались. Фиксируйте руки на бедра и расталкивайте их в стороны. Можно немножко поперекатываться с ноги на ногу. Та да, столкните вверх. Руками упритесь на бедра. Вырастаем. Стопы параллельно, руки перед собой. Садимся поочередно на правое, на левое бедро. Проверьте, что носки направлены вперед. Последний раз. Молодцы. Ноги присоберите. Сделайте вдох, соедините ладони. И перекаты вправо, в центр, влево. Остались в обратную сторону. Остались наверху, руки опускаем. Носки 45, колени слегка вовнутрь. Подсядьте и останьтесь внизу. Работаем тазом, рисуя круги вправо. Еще 4. В обратную сторону. Остались по центру. Вдох, приседаем, работаем корпусом. Выдох, круглой спиной вырастаем. Вдох, прогиб. Выдох, вниз. Последний раз. Молодцы. Ноги ширита, за стопы параллельно работаем правой рукой, ладонь к себе, от себя. Делаем еще 7 кругов. Корпус ровный. Смена. Работаем двумя плечами назад, руки параллельно, ладони на себя, подбородок крутим, вдох раскрылись, выдох округляемся. Последний раз. Молодцы. Ноги поставьте поуже. От макушки опускаемся мягко вниз. Фиксируемся. И садимся, скрестив ноги перед собой. Стопы двигаем под колени, голень далеко от таза, носки на себя. Садимся ровно. Правой рукой захватите левое бедро. Сделайте скрутку. Смотрим через правое плечо назад. Восходная, через левое, Восходная. И работаем грудной клеткой по точкам. Вперед, вправо, назад, влево. Вперед, вправо, назад, влево. Делаем еще 10. еще четыре по обратную сторону Правый локоть ставим под правое плечо, левой рукой тянемся в диагональ, взгляд перед собой. Обе ягодицы топим в пол, ребра тянем в потолок. Затем через центр перекатываемся в другую сторону. Локоть на одной линии с тазом, рука левая толкает пол. Снова перекат. И последний раз. Вырастаем, наклоняемся вперед. Убираем корпус, соединяем стопы и колени, поднимаем таз, держимся колени над пятками, коленом давим в колено с усилием, расслабились, ноги перекиньте назад, таз на пятки, руки сзади в замок в пояснице нет, прогиба делаем выдох, тянем руки в потолок, подбородок груди макушку вперед. Расслабляемся. Руки через стороны, вдох. Выдох. И еще разок вдох, тянемся вверх. Соедините ладони и похвалите себя. Всем большое спасибо, все молодцы, до новых встреч!